Uh, привет всем, и я продолжаю прохождение Готики Ночь крови. И мы стану будем сейчас uh, вступать в клан. Как бы uh, да. спасибо за комментарий и лайк. Кто смотрит меня, конечно. Я сейчас стримами буду вообще ред, редко очень заниматься, потому что на работе буду физически находиться и буду потихоньку только так о, снимать это прохождение этой игры, конечно. Так, а, что нам? А, ну, ну, вспомнил, что надо. Ритуал крови пройти, да? Ну, сейчас мы будем проходить этот ритуал крови по квестам, сейчас посмотрю. Да, ритуал крови будем проходить. О, о, о. Так. Пока здесь в Хоринисе Ему лучше заткнуться Ох, Нигде не, не найдешь работу из-за этого коронавируса, блин. В чем дело? Я с тобой разговаривал, да? В так. В чем дело? Полуночи. Я точно нажал тут по Нет, накосячили. Ничего страшного. Что должен делать? Да, после работы как-то не равно не не стремится сегодня. В чем дело? Конечно вам не интересно, пока я тут буду бежать куда-то, непонятно, да? Ну я сейчас за овцу просто бегу, так что в определенное время я должен буду убить овцом. Вы ну, сами понимаете, про что я имею в виду. А, короче, надо будет овцу купить. Да. По квесту. Вы сами знаете, что там, по этому ритуалу, конечно. И, я, как бы это, встретимся там, на ферме Анара. Ну вот, я на ферме Анара, вот, здесь аукцию надо сейчас купить. Ну, я лучше квест сейчас еще пройду для вас, поступлю этому. Что ты делаешь здесь? Стерегу овец и, по возможности, стараюсь держаться подальше от неприятностей. Это не всегда возможно, да? Да уж, особенно, когда дело касается наемников. Я очень рад, что работаю здесь, на пастбище, подальше от них. Хотя и здесь не совсем безопасно. А что опасного на пастбище? Неподалеку бродит небольшая стая волков. Эти проклятые твари почти каждый день утаскивают одну из моих овец. Несколько дней назад у меня было в два раза больше овец. Мне не хочется даже думать, что Анар сделает со мной, когда узнает об этом. Почему ты не скажешь наемникам о волках? Мне казалось, это их работа. Да, я знаю. Я должен был сделать это. Но не сделал. Черт. А теперь, когда столько овец пропало, я боюсь кому-нибудь говорить об этом. Но ты только что сказал мне... Я уже пожалел об этом. Что, если я убью этих волков? Ты сам? Я не верю в это. Я скорее поверю, что мой баран-вожак расправится с ними. Забудь об этом. Это было всего лишь предположение. Я пойду к парням и посмотрим, что они скажут насчет этого. Подожди минутку. Хорошо, хорошо. Э -э ты величайший воин и можешь уложить сотню волков одной левой. Нет проблем. Обычно они шныряют в лесу около пастбища. Я думаю, их всего четверо. Ну, разберемся пока пока видите время у меня есть да, до трех часов там надо будет в определенное время до этого я их с одного удара выносил одной короче получается ну эй эй, эй, эй. Ну, тут хорошо про по это как бы есть чем заняться попродавать шкурки тоже уже неплохо кальян еще лежит круто да лежат тут блин что было ладно Блин, хотя бы давали бы больше бы за, за это все. За убийство. Так, так, ну, за то, что квесты проходишь. Ну, ладно. О, Я всегда с одного не обрутал, но это всегда. А, так, лучше, лучше, лучше, лучше. Так, сколько времени? О, еще есть время. Я расправился с волками. Ты сделал это! Слава Инносу! Но я все равно не знаю, как сказать Анару, что его овцы пропали. Это все этот чертов Булка виноват. Что ты сказал насчет булка? Это один из наемников. Это его работа охранять пастбище. Но вместо этого он и его приятель Сильвио день напролет ошиваются в кухне у Теклы. Это этот ублюдок будет виноват, если мне не заплатят за многие недели работы из-за потери овец. Как я хотел бы набить ему морду, но никому это не по силам. Этот парень убийца. Как дела, а? Как твое? Прекрасно. Пойдемте полка морды набьем. Ну, для начала подкачаем силу немного. Э, у меня как раз да, лавелап там был. Да, лавелап был. Так что, подкачаемся. Только вот я не помню, у кого можно Knock подкачаться. У Клея, кажется. Как-то, зовут-то я не помню. А, что-то... Шалко, что я скрижали не изучил, блин, ещё. Так. Где же этот Клей? Апликатор. Ничего не изменится. Так, а где да, кольцо. Это... Так что... Надо в дом пробраться. Ладно, да, две легко не... все сделать, блин. Вообще. Охрана ни о чем. Это честно давай, сказать. Давай, давай, давай. Так, наемник. Горный. У меня и так о, хватает проблем. Достаточно. Это не мои проблемы. Научи меня сражаться. Я тренирую Я только наемников и достойных кандидатов. Ты действительно веришь в это. Научи. Я три. Вот а? Где ты это услышал? Ну это понятно, он не будет меня учить, потому что так. Это плохой бизнес. Сифер. Он бежал Сифер. так, в как... ванном. Да, <звук> не помню, кто же может меня научить. Я уже не знал об этом. Здесь. А. Некоторые проблемы решаются сами собой. Волк. Это все сплетни. А он мне ничего не научит. Так может продолжать же не очень слышать об этом. Лучше не говори, я надо Это кто? Ты можешь меня тренировать? Конечно. А, он на ручка. Ээээ... Не знаю... Прокачивать? Нет. Почему у меня там? 25... Но уже будет бояться. На одну ЛП, да? Вот, сойдет. Так, ну жалко, что он только тренирует боевым навыками. А остальным Ты просто послушай. Жопа. Так. Это именно так Ты, есть, я действительно сказал. думаешь? полка? Он сам так решит. Это не мои проблемы. Нам двоим нужно поболтать. Я ничего не хочу, я ничего я не не говорил, хочу знать об этом. Это он думает, это, это так Нам двоим... Я... Ты, не хочешь? Ты действительно думаешь... Не как дела? Разве я давал тебе разрешение обратиться ко мне? Обратиться ко мне? Посмотрим, что мне Не стоит спрашивать меня об этом. Не хочешь, У меня не нет И времени думаете, на это. Не Эй, дерьмо! Ты тому, что, действительно это? думаешь, что Но я вызову тебя на дуэль? Проваливай! Сильвио возможно. не любит болтунов. Ты мог бы понять это уже. Да, чешем, чешем, чешем, чешем, чешем, а то у меня тут сейчас Ты стычок... Знаешь, 10 думаю. нафиг на... Ничего. Иди сюда. Ничего. О, конечно. А? Какой я а? то Держись! Покажи ему! Да. За... Ох, какой удар! <смех> ну, да, Ты был... показал Рот. ему, кто здесь! Да, это было не исключено. Слабак он, слаб, слабак он и будет, пока не прокачаешь силу. Блин. Это полная жопа, вообще. Когда у тебя мало тут с кем потренироваться такое время сколько О. сейчас как раз может Топ. Так, так, так, так, так, так, так, так. я так строим пока не буду потом привет незнакомец ты выглядишь очень мужественно какие-то затруднения есть у меня затруднения Несколько дней назад, ночью, в лесу на востоке, я заметил странные летающие огоньки. Полетали они, значит, полетали, а потом скрылись в глубоком мраке леса. С тех пор я и глаз не могу сомкнуть. Не мог бы ты сходить туда и позаботиться о спокойствии. Разве это не обязанность наемников? Наемники лишь посмеются надо мной. Ты показался мне отзывчивым парнем. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Спасибо. Могу я где-нибудь здесь отдохнуть? А Если ты ищешь, где можно поспать, иди в сарай. Он ар следит, чтобы они не... Короче, это так. Я понял, это как бы... Квест, что сам даже этого вообще не знал. А, про этот квест, что я не обращал внимания много. А будет булка разобраться, но ну, сейчас я пока не прокачанный сипка, силы вообще нету. Балата реально. О! Что-то новенькое. Грубо читая Что-то я такого раньше не видел. Ха, верите, нет? Но этого не было. А, -а, -а. Фигня. фигня. Фигня, фигня, фигня, так -с кошелечек найс nice. охотник на кошелеку это только я вот что -то здесь тоже так же есть крепненько вот он про вот эти огни кажется говорил <ролкотворил> <ролкотворил> их купить, печатать mm -hmm. с лука он не убивает а -а -а. так все болечка сейчас зель кабу чем придумаю так может стрелами не навряд ли чем же я их убивал я не помню чем тоже не помню один килл просто о них ничего не могу уследить. Понимаю, это квест вот этот вот как раз. С этими огнями. <свист> Давай, тащи её. Втащи её там вот толщину. Обтащи её, Чё ж там такой прыщин? Да. Бесил здесь некуда. А, блин. Это тощий. Меня бесит, слабак. Я бы более или менее даже я не вкачанный человек тащил бы помощнее чуть-чуть. Надеюсь так сказать. Так поговорим. О-о-о время просрал уже. Черт возьми. Ну ничего страшного. Огоньки больше не будут никого беспокоить. Правда? Я очень тебе благодарен. А что ты мне дашь? Ничего? Вот, сука. Че же такие-то это? Наглость булку. Ну, как же я не помню его пробить-то в это все Ладно. Блин, время проп пропустил. А, сейчас ладно. Поспим до следующего вечера. Потому что я просрал время. Это жесть. Как всегда же в своем репертуаре. Я даже не знал об этом. Можно было потом как в отношении 2.0 так делать. Попал на текстурку Так, ну ладно, уж уж. Придется мне вырезать чуть-чуть. Как бы ритуал пройду, вам покажу. Эм... Могу я купить овцу? Когда захочешь, если у тебя есть деньги. Mm -hmm. Если ты... На? Вот, сто. Хорошо, просто. Так, все сто золотых, он будет давать и овцу, как здесь. Сто золотых. Эй! Эм... Пойдем. Здравствуй, -咳 -咳 -咳 -咳 -咳 -咳 овечка. Иди за мной. Пойдем со мной. Тут ошибка, честно скажу. Ну ладно, пойдем. Видите время? Мне надо в 3, я просрал свое время, блин, как всегда. А... Не стоит заигрываться в этой в этой готике, блин, капец. Порой бывает, забываешь, что тебе надо. А. Ну да, тут еще один надо будет забрать одну вещичку здесь. Конечно. А. Ты можешь... Конечно! Ладно, пускай он еще... Ага, 10 ЛП. Круто, блин. Кстати, а можно же багом пренебрегать, а я забыл. А, кое-каким это нечестно конечно прокачка ну а что сделаешь Пошлите. кстати а можно же было контроль взять а, я ни разу не пробовал под контроль кого это кого типа -либо, либо взять потому что лошара был не играл О. Ну, а здесь мы просто О, я забыл про овечку это можно в принципе сделать так просто дождаться времени определенный давай сюда залазь давай давай давай, давай ты можешь ну я вечно с этими овцами мучусь давай на середину залазь злой тупая овца ты Овечка, блин? Давай залай сюда. Давай. Давай, давай, давай, -давай Ты можешь. Запрыг, <сорка> <сорка> э -э господи, так еще будем ждать тогда. Ну, дождемся, когда как раз. Ну вот, дорогие друзья, сейчас уже начнется мой ритуал. Ой, блин, не накосяч. Не, не, не, не, о, -о. так, н, нет еще. А -а -а, блин, ждать надо. Еще чуть-чуть, <coughs> достаем штампометчик вот и ровно в 15 минут я должен загасить эту овцу. Получается, что луна вот сюда упала. Видите? Вот так. Опа. Ну вот, смотрите. Вот она кровь овцы. Как вам? Это как бы... Ни баг, ничего. Это вот просто вот в это время надо было убить овцу. Я тоже сам удуплял, сидел. Тогда, в то время. Но это было смешно. Я сидел, сидел, сидел, сидел. Так вот, потом... Определенное время я так и сделал. Ну вот у меня получилось так. Ой, еще эти каменные горемы валить еще. Ой, прокачки мне долго еще. блин, какое же оружие, я не помню, еще лучше на вот там взять будет. 40 сил, да, там. У меня все тут по малому. Ну ничего страшного, сейчас у кузнеца подкачаемся. Как бы лишнего опыта тут ничего такого. А, Так, надо следующий ритуал проходить. Так, что? А, встретимся у лобарта на его ферме. Мы там ритуал проходить. Там а, 8, а, 13, ну 15, вернее, В точности так же. Надо будет резать руку свою. Представьте, да? Насколько это... Геморно... Геморно, не да. Говори, что ты не знала этого. И якобы... Ну, это все сейчас... А, давайте встретимся на фирме Лобарта. Чтобы не ждать. Как бы это тоже нудно бегать. Как вы сами понимаете. Ну вот, я пришел на фирму Лобарта. Так что... Сейчас надо будет поспать до определенного времени. Кажется. И пройти этот ритуал. Блин. Так, чё? Л. Ой, N. Так, 4 часа, да. А, да, я забыл сказать, что я прокачал свою силу. Как бы. Тоже придется ждать, как бы вам, но я сделаю так, что, ну, пропустим опять. Так, спать до утра, до полудня. Как бы я тут еще побегаю. Тай. опа, грязная тварь. Че я слышал? кто ты что то не убил, да? Ну ладно, пойдем пока помахаемся, у меня в есть. И даже смотрите вот я реально что 35 прокачал силы то что у меня нет сейчас э, э, я сейчас по подблодируюсь понемножечку как бы прокачаю свои силки, потому что это вообще здесь жопа без сил вообще полная жопа чем сильнее твой удар Не могу, блин, забыл. Я все спокойно могу на вторую голову выскочить. Из этого не выйдет ничего. Нечего хорошего. взять! Извините, конечно, за то, что вы слышали сейчас. Я же сам подскачил. А, немножечко подкачаться, побегать. Все же стоит все равно качаться, потому что здесь. А, там же мраковес, да? Так, свиток заклинаний может использовать. Да? У меня еще там есть парочку. Да, две. Не густо, но вот это я не буду использовать ни в коем mm -hmm. случае. Ладно, ну, да нет, раковища. Mm -hmm. Все поракачиваться хотя бы. Там зоорков. Как вы думаете, я его победить смогу? Надо будет сохраниться, чтобы форт меня не Ладно. Сохранился. Блин, ну я сохранился так где-то долго. Ёк макарёк. Представьте, я бы все сначала перепроходить этот жоп, когда тебя убивал. Но я как бы на всякий случай это... Ну вы видите захочется мне домакивать. тащил О, дикая вообще как же их так это сделать то а? как же сделать это блин но ну я угненный дочь не буду использовать да. блин это превращение да превращение. это так а это контроль ну, только человека я могу контролировать как бы Чё же мне сделать? Заклинания у меня мощных. Ох ты, уж точно! А ведь и правда, у меня же есть такие заклинания. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, а чё я тут тут на ранчика так не сделал? Как бы... татарнотивнее было. Ну, пойдем. Гоббиков. О, черный гоблин, да? Блин, я против них слабоватый. Блин, ну Почему они строим сразу бегут? Слабаки. Эти тощие. О, о, о иди сюда. И сюда сказал. Шу. Да что ж вы такие свиньи то Это, Это вы называете ударом. Я-то думал. Вот если куха, блин, оказался. Вот. Из этого не выйдет ничего хорошего. Как вы думаете, стоит мне к бандитам идти этим, их убивать или не стоит? А, как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Стоит, не стоит? Хотя я сейчас очень-очень слаб. Ладно, пока не будем. Так, сколько у меня прокачка? Да, не густо ладно, все. Мы с такими силами выбирались. Ну, как-то читаем, знаете, пользоваться это не вариант здесь вообще даже. Если ты знаешь все чифт коды на этой игре. И... Кроме... А, нет, все почти. Все знакомости, да. Только это не клубнисто, блин. Так. Бегаем пока здесь. Валентин, как он меня бесит. Ада нас а... боялся, что настанет... День, не хочу, когда бить, никакого отношения. Так, ладно. Это было всегда... Накопим бабла. опять? И и так хватает проблем. Я хочу... Я полностью с согласен. Это было так, как ты сказал. Опять? Это было всегда очевидно. Я, Я теперь даже не знаю... Я не лучше багами по полису знаете. Да, это даже смотришь. лучше, чем люди. Это было очевидно. Так. Так, у меня карта хорниться есть? Нету, это плохо. Ладно. Ему стоило лучше подумать. Пойдем купим карту. А правда, что некоторые жители таинственным образом... Я слышал об этом. А глянь... Ну, это все... Что нет. ты делаешь? Меня зовут и дорогим. Я рисую карты. Так. Ну, это как бы... Покажи, Покажи им. Нет ничего С, том, С этим уже ничего не сделать. Он сам Покупаем. бы никогда не хотелось. Могу... Заходи, Попой. Ее мог и бесплатно Чисто-начисто. Так. табачником не разбирался еще так нет как попробуем так а, -а, -а что если в пополнении одеться уже не такие домахи будут да ну, как бы должно эй это такой ну Но... под этот раз я с ним точно разберусь Ух ты, шесть Ай-яй-яй Это что такое-то? Мне-то опыт надо Понял, да? Так, ладно, экстрема. <свист> сейчас бы главное бы он бы меня не попал. Как так-то? О, господи! А, ладно, спалим его нафиг. Так, не, я огненный дождь не буду использовать. Это э, не в моих силах вот этим. А тоже, тоже не пойдет, не пойдет, не пойдет. Короче. залогились ты блин ну почему же так-то а? косячи еще как же я делал этот раз вообще его на удара шука кушал так ладно еще раз еще много много раз так так Нет. Ох ты ж, нифига себе, увидели, да? Блин, да что такое-то? Как же так? Так, скидки заклинания можно взять новые. Да-да-да. Точно, можно так сделать. Не, а, говори в... не об этом. Так, этот на арене, с ним. Да, здесь поколотить можно этого. Получить очки опыта. Я знал, что это будет проблемой. Что сделать? Что сделать? Что сделать? Сейчас подожди, подумай, подумай, подумай, подумаем. подумаем. Дай, заклинание взять. Но свет был пыткой для белия. Покажи. Так. нет нет нет нет нет нет это тоже не буду здесь использовать демона а -а -а, шар. М так так так так так так сейчас подумаем чем же этого гаденыша при ну вы сами поняли вызвать волка нет вызвать скелета гоблина нет нет ничего не надо пока что глыба о, а, так действует 2 секунды все так мало -то? а повреждение за на 2 секунды и 19 секунд О -о -о. так слабовато нитяная стрела особенно слабая сыхающий монстр нежить а -а -э слабовато слабовато все это здесь ну ладно, од одну штучку все равно купить можно. Как бы не жалко денег. Я их могу набрать. Э -х -х -х -х -х так, N. О, еще времени недостаточно. Но так велик так был что? гнев Беля, что он вы... вышел на землю а, и выбрал и... зверь. Трапки. Беле... Зачтется за за за ход. деньги заплатят. Да. А так это наемник. Даже знаю, кто он. Как бы справедливо можно сделать? Можно не справедливо. Я лучше по справедливости сделаю. Интересно. Что он получил. Так. Так, так, так, так, так, так. Оп. Петарда. тогда Опа. Есть другие этого вот. еще? Вот так-то лучше. Ну вот как? Как вы думаете? Плохо сделал? Конечно, плохо. Ну, зато я нашел то, чего я искал. Пакет с болотником. Эх, да, да да да да Сейчас в этот квест пройду хо хо хо хо хо хо Барин. У меня еще дома... ...хотите пить, это какой любят. Ай-яй-яй-яй-яй... Фух ладно, пойдем к... кан К ...Кан-др... кан я Лорду Андрею. Ковен. <смех> так, так, так. Ссылки мы искать. Андре. А -а -а, по поводу... Насчет тюка, ты нашел его? Да вот, он. да, вот он. Отлично. Мы будем охранять эту траву. Вот твое жалование. Видите, да? Еще, работа, да, да, да. Есть еще работа. У тебя есть еще работа для меня. Ты вывел болотную траву из оборота, это хорошо. Но я хочу знать, кто распространяет ее среди горожан. Это должно быть кто-то в портовом квартале. Если бы этот человек часто приходил в город, он давно бы был пойман. Что именно мне нужно сделать? Найди торговца и заставь его продать тебе этой травы. Это будет непросто. Но иначе мы не сможем арестовать его. Поговори с Мартисом. Он хорошо знает портовый квартал. Возможно, он сможет помочь тебе. У тебя есть еще задание для меня? У фермера Лабарта какие-то проблемы на его полях. Если мы поможем ему, это укрепит его отношения с городом. Ну, вот видите, Лабард. Как бы. Я ничего из этого не теряю. Так, Мортиса. Как нет, не Мортися. Да, доспехи могут дать даже лучше. Так. Я И... пришел за оружием. Посмотрите, кто пришел. Наш новый друг. Ты не сказал, Андре, что это лучше, если тебе нужно Ну да. Меч мне дал лучший, но мне не хватает пятнадцати. Как вы думаете, что вы... я за человек? Так, Мартис, э -э... Ты хорошо знаешь портовый квартал? Я хочу найти того, кто продает болотную траву. Ну, народ там не особенно разговорчивый, и они уж точно ничего не скажут городскому стражнику. Если ты хочешь разузнать что-либо там, тебе лучше... нет. Ты должен снять свои доспехи. Хорошо. А что дальше? Кабак и бордель, вероятно, самые лучшие места для поисков. Если тебе вообще удастся что-либо узнать, то ты узнаешь это там. Окей. О, тут чуть-чуть осталось для прокачки. Можно силу качкануть. Чем у нас сил 35? 10 это получается. Во всех городах и провинциях 45. королевства Маловатыми. объявляется военное положение. Все ну, пойдем кабак. Добя... Потом бордель Это все несложное задание. Даже если ты узнаешь, кто это, кто это, ой. Подумался. Где мне здесь купить травки? Только не здесь. Ладно, тогда где? Я бы на твоем месте поговорил с Милдором. Он дымит тут днями напролет. Тоже Милдор? Так, я не помню. Mm. А! Mm. Милдор! это реально. рядом. э нет. э Кто Милдор? Я не помню. А. Я знаю, что вот это радаёт. Ты хозяин этого заведения. Я Брамор. Это... А могу я рассчитывать на особые услуги, а? Конечно. Все мои девочки особенные. Если у тебя есть день... С деньгами не проблема. Так. Что за туман такой, видите? С нее при чем? Так, кто-то из девок, я помню, Надя. Эй, я не могу заняться тобой сейчас, детка. Если хочешь... Я только хотел задать тебе пару вопросов. Я могла бы тебе кое-что рассказать, милый, но не здесь. Тогда пойдем на... Хорошо, но сначала ты должен договориться. Я хочу отлить могу Оста... Так, пошли, пошли. наверх Ч, маганула, что ли? А, она пялится просто на меня, видишь? Вот там проблема, наверное Нет, это баг Сука, Наверное, бак. Ладно. А -а -а. Не хочу я перезагружаться, как бы вы сами понимаете. А -а -а -а. О, всё? Да, а так все. Че Да все в Фу Все. Пойдешь? Могу. Оставь. Что за бред? Вы видели, да, это? Хе. <соспорядок> ты Как интересно, Если да? Бы я не видел... Ну ладно, хитро сделаем. Я любитель так поделать. Был раньше, когда-то. А -а Оп. О, видишь? Хе, <соспорядок> пока не отбанится, блин, хрен что сделаешь? О, смотрите, да, блин, задал балла. Могу я? Астать! Да ты чё, сука? Ладно, еще разочек, судой. Так вот так. О. Видишь, Забанилась... Когда не банятся, это вообще бесит. Эм. Эй, ты! Ну, а теперь мы можем поговорить? Да, здесь нас не подслушают. Брамору не нравится, когда мы разговариваем с гостями во время работы, если ему от этого никакой выгоды. Итак, ты хочешь узнать побольше о людях, которые исчезли в порту? Не так ли? Я не знаю, смогу ли я тебе помочь, но, по крайней мере, я могу рассказать, что случилось с Люсией. Рассказывай. Никто здесь особо не жалеет, что она исчезла. Почему? Здесь нет ни одного. Да, она обокрала то, что это я знаю. А куда? Она часто встретится. Так. Куда они могли направить? Если их. Короче, их обоих забрали. Я знаю из-за пропавших. Так. Могу я здесь купить травки? Заплати несколько золотых. Сколько? 50 золотых. А теперь... Поговор... Все, я понял. Ну, как бы еще с ней развлечься, еще можно. Следы Росла. Так. Так, это я вам не буду показывать, конечно, это, потому что mm. все видели. Так. Ага. С тобой надо поболтать. Я слышал, ты продаешь травку. Кто это сказал. Я думаю, это не важно. Я просто хочу знать, кто прислал тебя, чтобы удостовериться, что тебе можно доверять. Ладно, не говори мне об этом. Это абсолютно очевидно. Не говори об этом никому. Я думал, он заставил, что это. Так, мы с тобой... Договоримся? Или нет? Хорошо, договоримся. Ты даешь мне 50 золотых монет и получаешь свою травку. Никакой торговли. Мой Хорошо. Я больше не хочу слышать тебя пойдем. Вот. Держи. Вот это все. Если все Андре. Андре. Некоторые проблемы решаются сами собой. Так, ч там. А, что сейчас с Лобортом? Сука. О, близится время. Поджи. Кто... Э -э -подожди, подожди, подожди, подожди. Кажется... Не помню, короче, во сколько времени, кажется. 8. 8.15, да? Да, 8.15. Точно, точно. Вспомнил. Вам как бы платят за это, то, что ты покупаешь, что-то такое. Ненавижу я это такое, как бы окупится это все. Насчет травы. Я знаю, кто распространяет траву в городе. Это Борка вышибала в красном фонаре. Точно? У тебя есть доказательства? Он продал мне болотной травы. Отлично. Этого достаточно для нас. Я прикажу немедленно арестовать его. Вот твое жалование. 200 золотых. Так. А -а -а, Пойдемте Лобарду поможем. А, кстати, чуть не забыл. Надо убрать это. Вот. Я бы не убрал. Потому что с ним играть это невозможно. Вот, смотрите, даже тыкаю на все клавиши. Даже могу вам изменить этот... Слушайте, жители Хариниса! Кто пользуется бы Марвином, вы сами понимаете, что неинтересно играть становится сразу же. Я даже вот вам пока качку покажу, всю свою, что я не читерил. Даже с вещами так же посмотреть. Он не заслужил. Как бы видите сами, да? И Что я делаю? Со своими братьями. Никогда больше не должны выступать на молитву. Она священная помощь. Я такого делать. Я так и не делаю. Почему? Потому что да... плохо. Так, может против. А о... О торговца оружия сразу знаю. И Люси. Как бы вот так. Лучше так, чем не так. Тоже дополнительный опыт получим. Так. Что там за проблема-то? Там... Вот они у меня. Эти проблемы а на Вот также Да тащи ну а neiys,кисш минуту не можуател Шипер вы его, не доберусь там. Айде sente시는 нам не можуakeest даже Клакач sunscreen тут. Так сказал. Чё ж ты такой слабачок? Чок-чок-чок-чок. Лучше вот так делать. Так смешнее. Так. Так, пошли, пошли, пошли, пошли. А, не здесь. ай лопатка болит. Эй! Меня направил к тебе Андре. Я могу чем-нибудь помочь тебе? Да, конечно. Меня уже тошнит от этих проклятых полевых хищников. Прикончи их всех. Эй, ты! Я разделался с этими тварь. Отлично. Ты не такой уж плохой ликвидатор. Я порекомендую тебя соседям. Ну вот, видите. Он заплатит, еще Андре доплатит как бы репутация среди этого ну мне могут доспехи короче дать я не помню я как какой-то там тоже же квест проходил э, какой-то в готике э, была такая фигня что мне дали доспех лучше даже чем вот этот вот чтоб против форков идти спокойно ваше жалование как бы как говорится дай Куда иду вообще, пипец? А, Кандра. Опа. Время близится к обеду. Десячно. И человек убил зверя. Ну, так. И вошел в царство Можно подкачать свою жизнь, здоровье вот через этого вот цепочку. Просто молись и, и на и.. Тебе дают такое, что тебе надо. Ну. Я хитрый человек, я всегда так делаю. Это же бак. Игры, как бы накачивать силы. Ладно. Я помог Лабарду. Превосходно. Если Лобард будет счастлив, он продолжит продавать репу городу. Вот твое жалование. 200 золотых. Как обстановка в городе. Ну, тут я даже.. Я приш. Видите, не за кого. Так, Люси. Uh, uh, uh, так, ну ладно. Я подкачаю сейчас силу. Я хочу... Возвращаюсь. О, oh, черт. 40 набираешь уже все я забыл жалко еще пяти не хватает 10 10 не хватает я ради так а, пек. А, он больше не так так у кого я доспехи брал, но он мне их просто отдал, так. <могли> <Safari> так, качались силы. Эх, ладно, взлом замков, тогда еще обучимся. Наверное. Ну, пока не буду ничего этого, из этого дрюкать так ладно на золото потратить не жалко его. А? я хочу и нас при я и нас при 400. я х... Ин. Ин. Ин. 700. И ах. тысяча. Сами видите, да, тысяча. Я новую даже дала очко опыта и жизни прибавила. Но, видите, как бы это круто. Но мало. Я бы лучше, вы знаете, напитки эти закупил бы. Э э и пошел махаться там, например. Подысить. А, не Но Ада нас увидел, что порядок и хаос теперь не равны, и предложил лишить человека 19. О Эва как Так а, Надо было золото набрать, ну забыл Я видела это сама Так ладно Какая Это вор да. Но Аданас боялся, что настанет день, когда зверь вернется на землю. Меня зовут Люк. Какие товары? Покажи мне. Кто это сказал? Быстренький. Ну, здесь ничего такого интересного. Он не может угодить всем. То, что мне прокачать, может... Подожди. У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Что это за предложение? Один мой клиент захотел шубу, но не простую. Он хочет шить ее из шкур черных волков. Черных волков? Ага, черных волков. Их мех особенно ценится, потому что это вымирающий вид. Но поговаривают, что на Харинисе еще обитает несколько. Если ты принесешь мне шкуры трех черных волков, я щедро награжу тебя. Я посмотрю, что можно сделать. Круто, да? Хм. Он не может угодить всем. Это, как всегда, квест новый. Да мне этого вообще не было здесь. Вообще понять не мог. -э. Эй! Добро пожаловать, путь! У меня. Понятно. Тек. А, у тебя даже ничего нет. Вот эти ценные такие предметики. Я бы у тебя купил. Но денег, нет. Я же могу во вторую главу спокойно переходить, как бы. Не стало. Но я пока не буду. Я пока качаться буду. Сказь грусти. Чтоб было хотя бы 70 70, короче, сил хотя бы. И обучено было на 50 хотя бы а, одна ручка. Так, э. Уже уже близимся к обеду. Ладно. Побежали. Блин, же у меня такие, блин, все как всегда у меня только стремит меня, как всегда зовут, блин, я за... Брятина-то а, такая, я что? Раб на полную ставку, что ли? Иди сюда. Убери это оружие, умный. Кто-то должен сделать это. Если бы я не видел это собственными глазами... Я принес помесь крови. Покажи-ка. Хм. Да... Ты исполнил ритуал крови правильно. Теперь ты должен принести клятву, повторяй за мной Настоящим я клянусь Настоящим я клянусь Что буду верно служить клану Что буду верно служить клану Что сохраню тайну Что сохраню тайну Что не буду убивать жертву лишь из кровожадности Что не буду убивать жертву лишь из кровожадности что с уважением буду относиться к жизни. И что с уважением буду относиться к жизни. Сердечные поздравления. Ты полноправный член клана Сильвер. И теперь, как насчет пришлого вампира? Всему свое время. Мы прячем лица. Когда-нибудь он попадется на глаза. И мы схватим его. Я даю тебе первое задание. Маги воды раскопали какой-то древний храм возле пирамиды. Узнай, что он из себя представляет и возвращайся. Уже иду. Ну на этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.